С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь в зоны. Что ж, привет, дорогие друзья, с вами Андрей. И сегодня мы будем сни снимать игру «Сталкер» в Припяти. С модом «Зверовой план». Цель нашей игры в том, что мы военные боевики, мы нашли нашу персонажа зовут Александр Дегтярёв. Наша цельная исследовать зафазу вертолётов по операции «Парвата». Сейчас мы начинаем игру. Ищем сталкивание. Вот наш первый встречный сталкивание. Ну, привет! Слушаю тебя! Плюс туда. Посмотрим. Это уже, конечно, знаешь, что большинство уже засняли концовки, начало, запринятия. После Никита. Ничего, я специально для вас снимаю зверопринку. Сделать первым запринятиям. Не боюсь. Давай-давай, вперед! Сталкер! Помоги! А, там мы найдем неизвестный артефакт под названием Штурвал. Но если посмотреть его характеристики, так уже понятно, что артефакт полностью бесполезен. Чеши, чеши, еще отольется тебе за такое с товарищем обращение. I don't know. тут тогда у султана короче разговорки есть здравствуй но ну, здорово ну как чё да ты тут сороки еще пожалеет что сбежала ничего потерпи доктор сказал уже через пару дней бегать можешь пока давай отлеживайся сил набирайся пригодятся и сталкер к тебе вопрос есть что нет тут упал давай давай не задерживайся Только не сейчас. Слушаю. Не сейчас. Да, прощай. Хорошо, потому что инструменты максимум где можно найти. Их можно найти только в одном месте. Ой, но в это место пелеться не очень хочется. Это место — это Припять. шариться по ней не хочется. Я здесь еще никогда не ел. Попутного ветра. Прят... оружие это у нас есть. Хорошее. выполнять квести, нам не делом, мы Слышишь, что это? И кто? У султана, ты... короче, разговорки есть! Все. Результат... Ты заваливай, перетрем. И поскольку мы не хотим убивать сталкеров, мы все сообщим Эх, и здорово, что тебя выходит, а? Тихо, пацаны, мы, мы же, это... Уже Позиции, поскольку Бородай уже все рассказал, Он сообщил. Мы у вас на место, где можно встать. включаем ПНП и готовимся к суббостиву. Получи, Получили. Не расслабляемся! Ну что, подождем, ничего? Для гарантии. Можно передохнуть маленько. Тихо, еще Очень немного подождем. Всем спасибо, все свободны. Сейчас у вас выиграем спокойно. Извиняй, конечно, но тебе оно все путь уже... Я так, может там у тебя? Ну ты вообще... Завязываю с зоной нахрен. Завалили, уродов! За помощь, спасибо! Я в телах, скрытила... вся проблема. Поздравляемся. Где хотя вот анекдот. Мужик, спасибо тебе огромное. А знаешь, какая машина самая сталкерская? Эм. Нет. Отвечает тот, какая? Запорожец. Почему? Ну да Надежная как-то. И багажник впереди. пересече. За кобаром удобно приплатывать. Найдешь артефакты, Заглядывай, посмотрим. Почему я дурак? Здравствуй, Талкер. Привет. Ну что? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Так, полоболь быстрее, что надо? Не попадайся им на глаза. Короче, артефактов Малеха есть. Таких еще притаранить можно. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтобы тип-топ, ты понял. В общем так, пацаны. Что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда. Лучшего не найдете. Ага. Ну теперь все ясно. Валим их. Видали, как я его... Грань уже! Слушай, но я нет слов. Натив борщ. еще мы даем Ты был, мужик. Ну ты вообще с таким барахлом и в взор полез. Ладно, обыщем еще дынички. Ну, так как минимум три. Один мы уже опускаем. Идем вот не где Вот он. Задугать могу. И все здесь Вот Это знак монолита Опасные группировки, которые мы встретимся попозже Ну конечно, встретимся еще с кое-кем касающихся Продолжаем наш путь, друзья. Сейчас мы не <свист> <Сейчас> можем мы, <взлет. свист> мы уже почти, мы уже близко. Банкер, хочешь попасть О, на сухо Прячь оружие. <свист> Как говорится, нам за это дают пекищу. <свист> <свист> так, вот что они хотели. Они хотели, чтобы и все приезжали. Да, у меня тоже это было. Будет чего интересного, заходи. Ну что, есть что-то новое? Здорово. Я был Андрей. Пока-пока.